Я чувствую, так. они не открывает портал. Их будет ждать сюрприз, так как есть я ушла из своего замка, поэтому мы подождем Есть проблема. Если мы умрем там, это... то мы здесь. И, то есть это все назад мы не вернемся. Их будет Ой, ждать сюрприз моего замка. А, Пойдемте. У меня что, глаза покраснели? Это, ну что, что, и, да. а это это от компьютера, наверное. Ой, какой красивый. Кто первый? Я. Давай. Я. А. А. а. а? Это где? А, это что? Душа? Зевс? Ай, бедный Зевс. А где Посейдон? Это душа Зевс. Посейдона еще не поймал. Эм... Извините. Нет. Ах, ты ж собака сутулая. Поймал Почему? только Зевса, так как он водит и бессилен. этот забудьте свой язычок, если... И там того. Привет. Да, если мы что-то не так скажем... Люди, нам надо как-то отсюда убегать, потому что... Не как раз... вы, Куда не вы бежите? Да, я давай, вас давай... в любой точке этого, этого мира Люди, найду. Люди, а где портал? А не портала не нет, брат. <свят> Молодцы. Вот как да. вы придумали новый ну, вот так. Смотри, я да. могу что? сделать вот так. Аккуратно и вы отлетите. Не надо. не надо что-то а может вас ну, подвешать да, здесь, как мышек? Да, да. Ладно, чё вы сюда пришли? Чё вам надо? Да. Я уже забыл. А зачем вы сюда пришли а зачем? Я, мо я могу дать тебе семечку тебе пойдет? Я печеньку. Вкусненько. Вдруг тебя пугай. Че приперлись-то? Говорите. А ну... Че приперлись? Да. А, а зачем вы сюда пришли? А зачем мы пришли? А зачем? А, ну, мы пришли к сложно. тебе служить. Мы пришли тебе служить. Да. О, да хозяин. А. Хозяин. Правда, я думаете, что я в это поверил? Да мы, конечно, пришли к тебе а? служить. А? Ты что наделал? Вернуть его. Я сюда пришел не поплатить. Хамала Все. Я уже любом... на нас он, он не На вас это -то сработает. Отключить силы все. Какие силы? Твои. Ты не сможешь использовать мои силы в моем царстве. Блин, она мне пропала? Надо мной пропали эти цветешки? Да. да. Короче, это а был ужас. Первый, вторая жизнь. 99 я мог вернуться в любой момент сюда. Теперь я не вернусь. Так что, а может ты нас отпустишь? И Зевса заодно. Зевса? А зачем Зевса? Пусть он будет как обычно. Люди, это душа зевская. Камень души у меня. Ну, Дайте. Вы не найдете мое царство. Я вам не отдам Адриана. Не, Адриан... А, так, подожди, Адриана мы Адриана видели. Да. М -м ну ладно. Обычного, это моя темная душа была. А, <связывая> если... Это моя темная душа была переодетая, специально, чтобы понять, откуда откуда я узнал, что вы придете сюда. Просто мне сказала темная душа, что вы придете сюда. Я сразу подрасчитал место, и вас бы переместила ко мне в царство, но вас переместила сюда. Короче, ребята, простите меня. Я вас подвела. У всех бывает эти надеюсь. А че он сдох? Да он давайте не сдох, ему... он притворяется. Он, его... Не да, л... давайте... прыгать. Давайте ему скинем всё что, <свист> что это? <свист> <свист> Спасибо, теперь я долечу до твоего. Ха, ты сделал мне только лучше. Это я, это я тебе помогаю. Ты мог помочь. Магия. Смотри. Где он? Так, я да... тебе а, сейчас а, заберу вот эту стука. фигню. Ладно. Так, ладно, вот камень да. души, Зевс, равно не дашь, я вам душу Зевса. Подойди, дай я, я, я вы можете душу Зевса встелить в тело Зевса там... А, ну там и душа и тело, поэтому там, если вы. А, потому а, что мы не попадем, не попадем, да? А, давай, давай мы не попадем. так, а, ну, так ничего страшного. Кто интересно в этой клетке? Бабаба. Вы балбесы. Так, ладно, балбесы не вести. Вы пришли ко мне, подземный сас. Задрианом. Да. Ну да. Наверное. Но я его не верну. А почему вот я тебя не я вас отпустишь, а нас отпустишь. Вас отпущу его не верну. Вот, смотри, какая крутая. Неравноценный обмен. Нет, я вам отдал одалдевство, это бог. Или все, Адриан. Люди. Так, все, перестань монтировать. Все, ладно, отпускай нас. А нам не, да, нужен, нам да, не для... нужен этот бесполезный Адриан. У него мозгов ну, как-то сняв. А я же раз мутирую. <свист> ты прям скоро сдохнешь. Можешь его оставиться <свист> у себя? Правда? Да. Он просто этот, <свист> видишь, <свист> уже половину твой сын. Да. Это будет <свист> не брачная дочь твоя. <свист> это София? <свист> Так, не я толкайся Куда ты побежал? Ну, отпускай нас домой. Нет. Ага. Я ну, проведу вам я... экскурсию. Пойдёмте. О, давай. давай. Давай, полетим. А, а мы летать не умеем. А, ну, щас, а подождите. Пошлите. Ты пада за, за моей душой. Сюда общем, пойдем мы, душа. А мы не видим тебя. Я, я, я тебя вижу. сейчас найду. Смотрите, это вода. Моя. Это моя вода. Моешься в ней? Да, смотри. А я могу в ней купнуться. Я могу изменить. Если мы там покупаемся, вряд ли. Я в ней купаюсь. Я не чувствую боли почему-то. Ладно. Потому что я сделала так, чтобы здесь не умерли. Может быть, потому что тут наша души. Смотрите, это заражение который идет на ваш... Да, у вас точно такой же будет. Скоро. У меня уже начинается это. Скоро весь город только привык. Да. Но эти жители, которые будут жить у вас скоро... Ой, какие красивые. А Это торговка, что ли? Нет. Они не будут ягодки тогда у вас. Нет, они просто вас сожрать хотят и все. Почему я мутирую? Потому что ты черепашка не мутируешь ну потому что ты наступил на долго стоял на зараженных блоках и у нас такой мир огромный будет нет у вас будет меньше будет? вас просто будет пойдемте так уж быть я вас отпущу вот смотрите еще есть такой классный Ой, а где... А это искаженный лес, да? я да. я, я, я... У, меня, у меня уничтожили полет. Я перестал летать. Вы? Сейчас я бегу к вам. Побежали я, слуга я, Побежали я, слуга. Я, Нам нужно как-то отправиться к этому x Зепсу. А. Ты глупец! Я могу уже ходить, <связь> я не чувствую ничего. Я ага, там... если в тебя уже полностью вселится. Я вот уничтожу тебя. И плевать, что ты мой друг. Если в него Где полностью ты... вселится вся душа тьмы, он станет темной душой. Всё, до свидания. Ты а ты? а Андрей, если он станет темной душой, а то я а не смогу вернуть ты... его в обычный мир. Потому а что, ты что ты я захочу. Можно... Ой, смотри, как красиво. Это не цветочек, это скаженный гриб. Ладно, ну, мне достаточно. Вон, у Где ваш угадает? портал? Где мой цветочек? Такой, нигде нет у нашего портала. Нигде нет у нашего портала. Ладно, дальше. я его... Да-да-да, хорошо. Не, ну, ну, остальное так уж и быть. Ладно, пойду. А как это антидот сделать? Ты Когда мы Ай, не та сила? Так, люди, есть идея. Но для этой идеи мне понадобится так. Идите все ко мне домой чай будем пить. Так, ладно, Лука потом придет сам. Пойдемте. Я уже так, ой, Лука. Так, Луковой. А, так, так, так, заклинание не запомнили? Пойдем. <связываю> да, пойдем, Ой, у так ну, у меня есть красивый гриб классно нужно связаться с посидоном чтобы узнать где его тело вселить тело душу Зевса в Зеву. какой да, торг торговля мы я отдаю душу Зевса тебе, освобождаю его. замен ты идешь сражаться с аидом на ах Потому что Потому это что не вы, наша война, это ваша война была. А не... Ты, Мы да. ты не не можешь. Пить. Я ты бог... бог. Я бог. Воды. От Я воды. А бог. Твои у силы меня отключены есть. здесь. Здесь? Нет. А, смысл, а как? Так, тогда же ты не. Ах, вы трусы, вы просто так сбежали, хотя у вас быть. Нет. Ты, серьезно? ты просто не знаешь. Я был на Олимпии. Я забрал свой поток силы и притащил в воду, куда не сможет залезть этот АИД. Правда, мое оружие потерял я, но ничего, я его призову потом. Так, балбес, я затоплю ваш город, ясно? Да, пожалуйста, у нас нас или город заразит, или нас затопит город. У меня есть красивый цветочек. Я могу смыть это заражение. Так, ну, да. ну, ну так ну, давай сделай, да. если жить хочешь. Есть еще. Ну, ещё. Жить снижайте. хочешь? Чтобы нам? У вариантов много есть, чтобы нам помочь. Или я помогаю вам. Mm -hmm. Значит так, да? Ну тогда, За... ну тогда <звык> я сейчас кое-что сделаю. Я, я нахожусь в воде. На твои силы на меня не работают. Это Ильяна ко мне переросла. Всё, ну тогда, эн. Я... And... Тогда я пойду, подниму, подниму восстание грибов, Сиолетта, Идите все сюда. Хорошо. Say, что ты я пытаюсь связаться с Аидом. Пускай. Нас нет вариантов. Он украл у меня душ. Это было незаконно. Надо, незабонно. смотрите, грибок. Надо, чтобы грибок... А Ты, что ты наглый. Что я ты не стоишь, не наглец? Наглый, еще какой, взял, украл у меня душ. Я не украла, а забрал это раз. Украл. А вторых, То, что взято незаконно, нахуй. это украл. Я все законно. Незаконно. Это не ваша душа. Вы ее держите незаконно. Это не твоя дал. душа. Это душа, душа это моего душа. брата. М -м -м -м. А если я сделаю его вот так, вот фенте? Распространение через Да, он дойдет до воды, когда все превратится в лаву, ты здесь ничем командовать не будешь. Mm -hmm. Я не забываю, я смогу залить с неба это. Да хоть с воды, сила, сила, она заполнит. Я вам и О, помогаю. Ты нам ни капельки не помогаешь, вы со своим братом тупо сбежали от... Наши силы отключили. Да вы, у вас было хорошее оружие. Оружие бесполезно против того, кто правит олимпом. Ты думаешь, на Зевса что-то работает? Кто оставляет ключи от Всесилия без присмотра? Он... Я тебе скажу так. Посейдон... Ой, Посейдон... Этот Аид не смог бы пробраться туда, если бы нас кто-то не отвлекал. Это не я, это скажите благодаря тому, что Феликс наложил на меня гипноз, на который вы даже не могли обратить внимание. Мы не разбираемся Безполезно. в человеческих всяких... Мы это не работаем. Было не мы не логическое. работаем. Мы Восемь не тонн. работаем с людьми. Тонн, знаешь, мы боги, мы работаем с землей, с водой. Да, мы создали. Вас, но это не значит, что мы должны следить за вами. А ну, вот Аид, он следит за каждой душой. Ждет их смерти, понимаешь? И, помочь, и чтобы добиться этого ключа, он бы сделал все. И вот он нашел способ, а как почему его раздобыть. Оставить, ну вот, ну тогда вы можете помочь. Ты же можешь передать силу, допустим, мне я смогу наложить на хоть то проклятие. На, на, кого? на аида, ему ничего если не Наида. Если у меня божество, у силы, него силы души. Зевса сейчас. А, у да, него да, да, силы да. всех богов, которые так, есть. Так, давайте для начала разбудим Зевса. А потом вы пойдете с ним воевать. Вы же братья. Мы не победим его. Ну есть же какой-то вариант. Если там... мы отправимся в подземное царство, да, нас, не знаю, нас там просто прихлопнут. Он не знает. Если он появится здесь... Он да владеет не этим миром. Говорю, потом все, все он тебя владеет... Ты скоро стоишь обратно, дождь идет. Он... Э, если появится здесь, мы сильны. Он еще могущественней. И все. Даже и мы вдвоем не Зевсом ничего не делаем. Даже если мы вернем Зевса, он будет как обычный человек. Ну, бог. Да, его лучше не возвращай, потому что... Его Он будет бог, его но смертный. Знаешь, немножечко есть палатка. На тебе типа, Может бабушки. быть, его... Спокойствие. Договаривай. Ты, можно же как-то его обмануть, там, подкупить какую-то черную душу. А что темные души сделают, он их назначает. А, а то, подкупит, проведет нас, может быть, предка... предкинемся. Мы знаемся, что у него есть где-то замок. Там так, скорее где Адриан? Находится да, а -а -а. на подземном царстве. Значит, Мы он темная потери... душа. Да, можно его подкупить. Но Марина тоже была темной душой. Но... Даже... Темные души, они под гипнозом. Если Я ты знаю. становишься темной душой, значит, твой разум управлять полностью Ид. И как управляла а Ейто Маринет, значит все. Разум против разума ничего не сделаешь. Даже ух, Твои силы ух. бесполезны. Да, защитился Вообще. ты, да. Но... Я знаю, скоро вирус пропадет у вас. Лимп стал Единственное... адский лимп. Он так назвал его. Теперь там души, все боги, боги находятся в египетском, Египте. И, и, и Египет, другие боги. <woundanyman> <noise> Египет, другие боги, там другие боги, а значит другой поток богов. Ну правда? да. Если мы отправим с помощью кое-чего отправим туда э -э, этого Аида. Я могу туда слететь, с просто. <thrives> с, помощью, с помощью специального кинжала, который я создал, убить его там. Он попадет не в подземное царство. Да, он попадет к каким-то там, не помню. Так, если мы его переместим в Египет, убьем в Египте, то тогда он не будет там, и тогда все будет нормально. Если мы убьем его в Египте, у него заберут сердце, начнут сравнивать на весах. У него черное сердце, вот даже тихо. такого черного цвета нет. нет его там сравнивать... его будет на весах. И знаю, весы, если весы сломаются, в чем я уверен, Нет, он не мы, а? там с пером, там с пером там Если весы сломаются сердца. от сердца, это значит, что он его выпустит и силы ну, вернутся? Не... Силы верну... вернутся не сразу, потому что... Это я уже, я уже несколько раз умер. Ему надо а просто может, выйти это? из египетских, там, куда его отправят, просто из Египта выйти. Ну да. так давай, это будет потянем время, мы успеем найти. Да, мы он не успеем идет. его найти. Снова кинжалом убьем его и все. А если у него есть кинжал, и он в нас его? Ну а слушай, ну ладно, давай оставим все на самотке и пускай песни. Он станет правителем, тебя убьет, и все будет классно. У вас есть же камни чудес, да? Камни чудес были у одного человека, но еще то этого человека не появляется. Я думаю, кто стал Это который мистер Бак? Да, он мистер Бак. Он находится как раз-таки в египетском городе. Бесполезный, мистер Бак, Сам... Подождите, там, подождите, там, еще одна проблема. Есть бог под имени Сет. Он же, по идее, бог вот это, пустыни, ярости и злости. Ну. Ну, это проблема. Он как то Да. Ну, мне кажется, нету дружбы между богами. Ну, там ну и раз там, дружбы, и, раз да. там находятся а, остальные боги, значит, они нашли общий язык. Так Бог, э, Бог ярости, ну так может быть Бог э, Анубис не будет жить. Ну, Анубис. Не... А, Анубис это не, он просто проводит смертных и все. Ну вот он проводит смертных, пусть его долго проводит. Надо делать. отправиться в Египет к богам а, египетским. Кстати, здесь существует царство мертвых, ну, есть, это где Аид, там же опять Это не царство мертвых, это поделное царство. Ну, царство мертвых. Царство мертвых в Египте? Да. Такой египетский бог, ну, который там живет, асирис. бог возрождения, судьбы, и вот царство мертвых. Осирис. Они распределяют, куда идет, если, как у нас, у обычных людей, сердце ночное, Давайте сразу Лунубисом, этого, рапа что? Вы говорите о, о мифологии. Если есть факт, что есть другие боги, по крайней мере. Да. Ну, можем вот это Амон Ра, это верховный бог древнего Египта. Так, никому мы не пойдем, мы а пойдем к самому главному, точнее я. Амон Ра, ты бесполезный. Ты бесполезный. Ты... Да, я хоть что-то поделюсь. Ты вообще у тебя пользы, как знаешь, горох. У тебя горох. Все, я пошел. Город, Надо да, план, поставить, силов... Надо Гали. поставить Гали. водяное силовое поле здесь. Гали. Надо, Гали, Гали. А? Какой, какой Надо поставить какой, какой силовое скале. поле здесь, водяное, Девушка, через которое век. не сможет пройти Зевс. Ой, М -м. Поси... этот Наид. Э а пока вспомнишь, как их зовут. И все. Он уже не брат. По идейке, по идее, самый главный бог... предатель. Да, это... да нам Египет ничем не поможет. Рай это бог солнца вообще -то. Ну, я предлагаю бог. отправиться туда. Туда придет Аид. Мыкинем Мы, кинжал. Жахнем Нет, нам сперва надо забрать его сердце. <гас> да, не будет сердце не сравнивать. Но, мне кажется, у него Нечем... Нечем сравнивать и... Он и отправится отправить. туда, поймут, что у него нет сердца, и все, и он останется там навсегда. Ну вообще, это изяльше всего лишь, заманить ну, Аида. Так, что ну да. да. Теперь нам только вообще, надо заманить туда. Нам нужны ваши камни эти бездушные. Камни чудес. Между да, прочим, вы бездушны, все. Вы. Что к не надо объединить их всех. Жропа не треснет, я, я тебе не доверяю. Я а, а к тому же можем отойти, пожалуйста? Ну, пойдем. А, так, пожалуйста, нас никто не подслушивает. Где ты? Короче, тут такая проблема. Вот, камни у всех хранителей есть такая штука. Как хранить. У всех камней чудес есть хранитель. А вот хранитель, где находится царство. Так, мы заберем камни, которые даже я не знаю. У меня есть один камень чудес. И все. Это два. Без кон... У меня их много. Мне этого. кажется, он... У вас, я знаю одну личность, но мне я кажется... Думаю, он... Да, я знаю личность, но тебе нельзя знать. Да, мне и не нужно знать. Я тебе просто говорю что... Адриан находится. Да. Но... У него есть... У него есть лаборатория же. Лаборатории можно поискать. Думаю,